друзья всем привет мы находимся в следующем поселке в провинции жирона это эстатит здесь небольшое поселение буквально пару тысяч человек Оно основалось но ну, оно чуть моложе санкт-петербурга по моему 1716 20 год начиналось все с пяти рыбацких домиков и постепенно образовался очень ну Сначала это был рыбный, рыбное поселение, а потом и стал очень крутым курортом. Здесь отдельный город, город-муниципалитет. Сегодня самого утра тоже люди пришли и проводят референдум. Здесь референдум проходит в здании муниципалитета. Вот оно, как пишется правильно на испанский. На русском. А, тут уже голосование идет полным ходом. Но снаружи все равно люди есть. Они собираются... Весь день здесь быть, потому что охраняют а, бюллетени и урны от а, полиции центра. А, насколько известно, на данный момент во всех поселениях вырубили интернет, а в Барселоне порядка 20 тысяч полицейских, которые ну, врываются на участки и а, Забирает бюллетени и урны для голосования. Вот здесь очередь для того, чтобы пройти голосовать. Сегодня проходит референдум в Каталонии во всех поселках. Люди с самого утра голосуют. Очень людей Хотя это совсем деревня. А, вот в таком помещении муниципалитета проходят выборы. Народу очень много, еще снаружи. Окей, окей, мы управляем. Вот как выглядит И... Вот бюллетень как выглядит Испанский не понимаю Но насколько я понимаю Что-то спрашивает Про независимость Каталонии и «да» или «нет». Значит, эти бюллетени заполняются, потом кладутся вот в такие конвертики, и люди с паспортами, с карточками подходят к людьми со списками, отмечаются и дальше опускают в урны. Знамена здесь в Каталонии Европейского Союза Очень душно Люди с 6 утра на участках Насколько мне известно, буквально недавно, где-то полчаса назад, сюда привезли бюллетени, потому что их ну, привозят по всей провинции, в разные города, так как рано утром переживали, что может приехать полиция и их отобрать. Поэтому чуть попозже завезли бюллетени с ящиками я забираю на память одну бюллетень Excuse me. а вот здесь снаружи как выглядит столы с едой тут есть даже полиция которая Стережет. Но это местные, они лояльные, не препятствуют голосованию. Хотя, насколько мне известно, центральные власти не признают этот референдум, хотя он проходит по местному законодательству в соответствии со всеми нормами. Но это только местное по каталонским законам. Друзья, я направляюсь дальше, в направлении Жироны, и буду заезжать в каждый город и смотреть, как происходит голосование на участках. Меня раскусили, что я из России, русский журналист. Так что... Все, друзья. Я выключаюсь.